Ну что же, я вас всех приветствую, дорогие друзья. У нас тут Walking Dead Saints and Sinners. А, так. Запись я включил, запись я включил. Отлично. Давайте новую игру. А, я там пытался, короче. Да, короче. Обычный. Выбор руки. Подожди, а что там было? Да, голос подойдет, выбор руки подойдет. Оттенок кожи. По стандарту а ну обучение обучение а! необходимо освоить основные правила ну окей давай в рюкзаке нож понял пистолет понял топор понятно рюкзак понятно ну как в принципе в любой верой игре давай ном нам нам нам ном ном, нам нам э, что там бинт бинт э, дневник все фонарик вот так то потрясем короче зарядиться все заебись пора размяться давай все давай разминаемся Сейчас мы. А можно как-то по-другому взять? Почему вот так вот? Она только так берет. Господин зомби, не двигайтесь. Все. Давай ты назад залезешь. Подожди, а ты точно в зомби? Давайте глаза как у зомби. Эй, ножик отдайте. Что у нас там? Эль топорито? Фу. Фу. Так не получится, да? Так оно... Уже только сверху бить, да? А что, голову отрезать не получится? Ладно. Учтем. Давай, восстановишься. Все. А этим, этой стороны тебе можно? Я хочу попробовать. Ха! Не, не получится. Только основной. Только, мать его, основной. Мистер зомби? для сколько пригнуться не снимает фонарик фонарик не потерялся фонарик пистолету вы из пистолета не понял. чудес. А -а -а. Ой, это я присел. Йо, мужик. Что не like no, субтитров ни хрена нету? Да, я хочу выйти из комбат туториала. Ч ⁇ там у вас? Ну давай. Ах, дам, Просто помните, эти там, не будут как Ну короче, вышли из туда Будем сами разбираться по ходу. Аглианская затока неделю назад. Йоу, мэн. не турист. Воплоти, да? Хе-хе-хе. Like you said, bro. это только начало The tower on one side looming on the And shunning any folks who don't be towing the line. <laughs> <laughs> Those reclaimed renegades are on the other, making everyone's skin crawl with their horror show tactics. Hmm. And the powder keg that's going to make the whole city blow? The reserve. <laughs> I can tell by the spark that jumped up in your eyes that you've heard the legend. Disaster relief supplies for when the flood, to end all floods hit in an old military bunker. Never distributed to the people because the government didn't know its ass from a hole in the ground. Before they could figure it out, the dead started walking. Oh, all that grub, all those meds. That's how. Military-grade weapons and ammo to boot. Untouched, hidden. And guess who's close to unearthing the mother-blood? That's right. You're looking at him. <laughs> hmm. But this broken body has seen better days. And I need to get after it real quick before the fools get wise. So, if you find yourself itching to step out of the bayou and help out an old man, well, you can find me in the cemetery where I'm holed up. Cemetery. There would be a 50-50 split in the future. Хм. Найдешь меня в тюрьме? но ну, я не дурак О, здорово, пацаны. Фу. Давайте. Все, пиздец, доплавился. Но? и чё угу. понятно я так понимаю где-то там выплыл Оружие есть, оружия нету. Есть фонарик. Я так понимаю, она хочет, чтобы я туда пошел, а туда-назад я и не могу. уже у меня нету пока но у меня есть кирпич нет у меня кирпича я не знаю еще чем будем отбиваться не уник Еще если я помогу ему найти бунтера, он даст мне половину припасов. Ты же, блядь, не встанешь. Ху. Я думаю, если бы он хотел бы стать, он бы уже стал бы. Я так слышу, просто проверяю, ты не обижайся. Вообще, блядь. Проникать в него что не хочет. Все теперь он точно мертв. весь мне заебала эта зона, блядь. Он сюда встать. То есть за нее ни хрена не видно. Ладно, мужик. Захват на горизонтальной поверхности и толкните руку вниз. Так, мужика, у тебя там есть что-то? Может, нет. О -о -о. Слушай, а как я буду с вами? Завалкин дедами. <служие> Отдай. Погоди, тебя ничего нету. Ладно, не будем. Ой, блядь, там еще один. Заметил, да? с вами не так уж тяжело справляться кто ты в шлеме? А шлем. Пойти контрольную ногу. Я думаю, с него хватит. О, мужик. здорово. Ну нет. Меня... Мужик тебя отвязал бы нет ножа нету отвертка я тут особо блять не прорежешь Сейчас что-нибудь придумаем. Подожди. Ты там как? Нормально? А -а -а. Блять. Как тут столько неудобно все? Uh -huh. Слушай, мужик, подожди, я хочу кош настроить управление. Ты там, блять, не обижайся только. А, управление. Я не хочу зажимать. Гибрид переключения. Все, давай попробую. Так удобней. Я понял. Дароунд-а-мада-факерс. Так, ну вот наш бусик. Давай в бусике возьмем что-нибудь. Что-нибудь, сука, режущее. часть соответствующему стеклу по желтым чертежам можно создавать предметы синие чертежи всегда улучшает жизненные показатели зеленые чертежи особенные они спрятаны повсюду а доступ к не открывается сразу при обнаружении я понял ну слушай мне только отвертка есть это чё heart of darkness война это от хуже все ничего нет правда ну, книга пускай полежит тут. Опа, пестель. Нет, давай-ка слева. А пестель... Блять. Просто играл в фай все, никак не привыкнул. У них у меня не подвл, бункер где-то здесь. Столько клубков распутать загадок решить. Они как-то связаны с бунтером. Водопады 61 частота. видимо, с командованием и управлением. Это следующий шаг, если удастся починить чертово радио. Интересно, внутри, кого... внутри кто-то остался. Подлатаю. О, может. Да. Давай, ты не будешь приседать на эту кнопку. Блять, можно подсказку убрать? Ну пули вроде есть. Что это, блять, за волшебная палочка? А, это, это антенна. Ща, подожди, мне деда освободить надо. <звы> Друзья, сюда вроде приходило. Эй, дед, ты там как? <звы> да, да, да. <звы> Бля, дед, дед, дед, дед, дед, дед, дед, дед, дед, дед, дед, дед. Я не хотел тебя убивать. Блять, как загрузиться? А... Наверное, это. Бля, прости, дед. Я просто хотел ему веревку полезать. Ох, мама. Ладно, давай по новой. Сейчас быстро все возьму. Вон Патрики. Давай, Патрики. Я там перед тем, как деда, короче, освобождать. Ну все, короче, мы это читали. А, так, дед, блять. Еб твою мать. Дед, а ты где? Или ты, дед, мой глюк? кто мне там блядь, наяривает в стиме опять чего у нас тут вирс так Что-то уже на мастерская позволяет улучшать боеприпасы для револьвера 30 калибра тут что-то создавать, да, создание, понимаю, тут хранять что-то, пароли, клинок, Атланта, Чикаго, 62, солнце, шестьдесят 62. А с собой можно кто-то взять? Ну это я где. Угу. Ну тут все есть. Военные пароли, как радио. Батарея. чё, куда мне эту батарею? А, снаружи грузовика, да? Ебать, тебя рука удлинилась, братан, до пола стала. А куда мать его батарею? Я ебали бабу, блин. А, я понял, нифига себе технологии Катан. Э, ладно микро сюда пока пускай стоит ну давай антенну присоединю чё что это такой-то разъебанный револьвер а, подожди тебя я возьму наверно с собой ну что, я бы такой, что отвертку может, это взял бы. Мало ли, нож сломается. Канделябр, блядь. Хм. Нахуй мне нужен. Подожди, это как оружие? Мусор. Глотнитесь с фляги. Короче, бухните. Понятно. Так, ну я сейчас тут поищу свою отвертку. Где там, мать его, моя отвертка? Кто помнит, куда я ее положил? А, ну нас, скорее всего, там, где я нож брал. Логично, как бы. Да? Так, я тут брал нож, блядь, и где-то тут я выкидывал, получается, свою отвертку. И че? Я на глаза долблюсь, да? Походу долблюсь. А, ладно, фиг с ним. Походу разберемся. Так, тебя тут куда? Ну, радио отремонтировали, до грузовика добрались. Че? Давайте на этом серию закончим. Только я пойму, блядь, как в меню выйти. Ага, понял. Все, короче, на Спасибо вам за просмотр. Всех люблю, целую, добра всем. Вот, вас вас лайкосики, подписочки. Всем спасибо и пока. Ugh.